Это самый богатый человек в мира. Прикиньте, самый богатый. И, и я сказал, что я закрываю этот дом. У меня появился уже новый дом. И это как-то. да, я могу его открыть. Вот такой дом у меня был. Прикиньте, он пережил взрыв ядерной бомбы. Видите, это прожил взрыв ядерной бомбы. И сейчас. И сказали, мне нельзя находиться, и я могу я умереть. Для этого будут до уезжать, и скоро мой дом разберут, я уезжаю отсюда. Вот. Ну, вот так сказали. Вот так сказали, но мне же не могу ничего поделать. Ну, пока мой любимый дом. Пока. тебя даже обгородили сюда ездили, Сказали. Пойду садись на поезд поеду поеду жалко конечно кому жалко и поедите поставьте лайк я был я был я уже до того города там я стал президентом потом перебрали нового президента я больше не садки потому что у меня остались у меня остались еще деньги мы еще здесь миллиардов пока что нету на карточке. Карточка пока. Моя дам, ну, там есть по номер лист. Это 70-й дом старый и новый. Видим. Вот это Луи Виттон. И Мичи. Эх, пока. Вот мой новый дом. Его уже мне построили. Он похожий на тот, но он, он другой. Чуть чуть другой. Он похож, конечно. Но не такой. Так, выхожу на станцию. Всё. Вот он, он сероватый, он по-другому выглядит. Смотрите, другой пол, где окна, все другое. Вот все даже есть там не было. Вот такой дом. Это вы видели, там было все отдельно, а тут сидите туалетском вместе. Минус. Ну ладно. И тут моя плита и да, вон тут у меня в холодильнике. Ну тут шкафчики, которые мы, в которых ничего нету. И тут у меня вытяжка робина. Тут телевизор включить, можно посмотреть. Так вот такой прикольный дом. Тут пока что мой, я пока лягу на диван и посплю. Ой. Ребята, экстренное это включение. Мне позвонила бабушка, потому что плохо. У меня, у меня есть приложение, где карточки на приложении могут Вот. Поезда нету. Ладно, нет теперь добегу. Нет, это как жалко. Ладно, я уже попытаюсь добежать. Поезда нету. Если не, по, поезда не ходят. Деревню подаю от моего дома. Вс равно. не ходит. Без звонить. Блин, не поднимает. Нет, бабушка. Нет. Наверное, это все. Конец. Бабушка... Всё. Бабушка, наверное, умирает. Давай, ну... Ну... Поднимай же! Она не поднимает. Я просто... голова она не поднимает. Она не поднимает. Так, быстро. Давай, ну... Давай. А, слушай, чтобы все было хорошо. А, это ж гроз. Это такой-то это гроз. Беспачкался. Астра, вы вот знаете, что тут -то случилось? Я, я... Тот, которая встанут память. Не что она мертва. Убейте, пожалуйста, меня. Нет. Нет. Она не могла. Ты понимаешь, не могла умереть. Не могла. Или могла. Она умерла, у меня шарело сердце. И уберили в реанимацию, Если хочешь быть здоровьем? А так, я реанимация находится в очень далеко Из за надо мне. Из-за тысячи где-то. Может не выживет. Ближайшую везде. Ближайшую через пятьсот километров. Передаю, чтобы. Ой, Передаю, чтобы туда е Мэр. Мэра нету. Мэр. Так, быстро в деле карту за все деньги. О, карточок. Карточкой. Пик, пик. Мне хватает. Ладно, опять же карточку возьму. Оп, хватает. Так быстрее. Ну. Быстро, быстро, быстро, быстро ног стоять. алё включи она мертва она не могла это сделать нет не могла она не могла это сделать не могла меня покинуть. У меня больше нет родной мамы даже. Это мама. Она заменила маму. Это сказала... нет. О. Нет. Шесть денег мало. На Это не положит. А что она мне положила? Сейчас кто? Быстрее. Это поезд ходит. Ходит. Эх... <свист> что уже <-то> делать? <свист> да, пока пришел в интернете. Блин, что об этом не сказано еще. Куда? Алло! Здравствуйте, да, как так они будут? Завтра вечером. На каком кладбище? На западном. На западном кладбище. Нужно уже в с клыраком Раком. Я, готов, я готова Я ради ваших котов все Я буду в и умру Я уже почти доехала, буду скинуться просто в лаву, ради бабушки. Я пока скорую. Вот, алло, ой, алло, скорая, приезжайте. Я хочу скинуться в лаву, может, вы мне поможете? Не смейте этого делать. Я сделаю это, ради бабушки. Подъезжаю к зоне, а скинуться в лаву. Всё. Я уже подъезжаю. Давай. Я уже подъезжаю. Так, все. Все быстрее, быстрее, быстрее бегу. Но с кем-то вот радио. сделал это. Разве бабушки. Я сделаю это. Я прыгаю. Приложение следует. Не пропустите продолжение уже в понедельник. Приложение в вы ровно в три часа. Не пропустите. Он принесла вы или нет, решать только вам.